Друзья, всем привет! Поздравьте нас! Мы наконец-то купили дом в Испании! И я уверена, что большая часть из вас хотели бы произнести эти заветные слова. Либо дом в Испании, либо квартиру в Испании. Много желающих людей приобрести недвижимость на берегу прекрасного теплого моря или просто в прекрасной, очень доброй, душевной, веселой стране. Вот, и много за последнее время поступает вопросов о том, как можно это сделать, можно ли приехать и оформить эту сделку, можно ли сделать это дистанционно, кому обратиться и так далее. Я сразу хочу сказать, что проблем... С тем, чтобы что-то здесь приобрести, какую-то недвижимость нет вообще. Потому что в большом количестве по всей Испании есть агенты недвижимости, агентства недвижимости, которые с удовольствием готовы вам в этом вопросе помочь, все расскажут, подскажут. Есть абсолютно разных национальностей, которые готовы вам предоставить услуги: там русскоговорящие, испаноговорящие, украиноговорящие. Я думаю, что тут все национальности есть, ну, в зависимости от того, с кем вам комфортнее будет, на каком языке общаться. Что касается легализации денег, вам тоже все расскажут. Отвечу так, что нет безвыходной ситуации, любой вопрос можно решить. Любой, даже дистанционно. Очень часто покупают недвижимость дистанционно. И сейчас спрос довольно-таки высокий, и спрос, и предложения на испанском рынке в принципе есть всегда. Поэтому. Дело только за малым. Было бы желание, а все остальное уже прибавится. Если кто-то действительно сейчас занялся вопросом покупки недвижимости, хочет это сделать дистанционно и не знает, к кому обратиться, вы можете написать мне в личные сообщения в Инстаграме. Я дам контакт человека, с которым мы лично сотрудничали. Он проживает в Валенсии, в Испании. Он живет уже здесь больше 10 лет, он говорит по-украински, по-русски, на испанском, поэтому человек сам из Украины, жил в нашем городе, мы из города Днепр, наш земляк, он очень много нам делал документов дистанционно, когда мы жили еще в Украине, мы выписывали на него доверенность тоже дистанционно, и по доверенности он делал нам решал некоторые вопросы поэтому человек проверенный если кому-то будет необходима информация обязательно пишите мне в инстаграм в личные сообщения я вам отвечу друзья немного уточню один момент я надеюсь вы поняли что мы купили дом в испании это была шутка моя но мне бы очень хотелось чтобы так было и Буду, буду себя максимально мотивировать, медитировать, представлять и загадывать желание, чтобы в дальнейшем это, конечно же, произошло. Но ну, и тот, у кого такие мысли тоже есть, я всем желаю, чтобы поскорее это все сбылось. Вот. Так давайте снова вернемся к недвижимости по поводу цены. Ценовая категория на недвижимость тоже разная. Все зависит от того, в каком регионе, в каком городе вы хотите ее приобрести. Вы поняли, что проблем с покупкой нет? Было бы желание, были бы возможности. В чем могут возникнуть проблемы? Когда вы стали уже обладателем своей недвижимости в Испании, вот тут уже много-много таких вопросиков возникают. Как сохранить свою недвижимость, если вы, допустим, приобрели недвижимость дистанционно? Модным, то в идеале в идеале чтобы в эту недвижимость сразу кто-то заселился и жил там из ваших допустим знакомых или вы приехали и начали жить очень опасно когда недвижимость в испании просто пустует и сейчас я вам расскажу чем это опасно это опасно в первую очередь оккупантами испания славится оккупантами кто же это такие это люди которые незаконно проникают в вашу недвижимость Вашу личную недвижимость, которую вы приобрели за свои денежки. Это очень-очень неприятно. К сожалению, таких людей по всей Испании очень много. Есть города, где это больше практикуется. Например, Валенсия, побережье Коста-Бланки. Это довольно такие частые случаи. Но в Мадриде, в столице тоже это есть. То есть это есть везде. Люди, которые проникают незаконно э, на территорию дома либо квартиры, являются якобы малоимущими людьми. Ну, действительно, так оно и есть, да. Если бы у них было жилье, наверняка бы они не проникали незаконным путем. Но ну, еще, конечно, есть доля непорядочности. И в Испании есть закон, который якобы защищает таких малоимущих людей от возможности остаться на улице без дома, без крыши. Но, смотрите, конечно, если уже так углубляться, то, скорее всего, этот закон кто-то лоббирует, потому что как-то уж странно все это происходит. Давайте по порядку. Я бы отметила три вида оккупантов. Первый вид оккупантов – это те, которые заходят на довольно-таки законных основаниях, предоставляют весь, весь перечень документов, которых э, от них требуют живут какое-то время, может быть, там пару месяцев, 3-4 месяца, они все оплачивают, как должно быть по закону и по требованию в договоре, который они подписывали, а потом просто перестают платить. И если у вас есть несовершеннолетний ребенок, то вас никогда не смогут выселить из этого жилья. Вы не платите ни аренду, вы перестаете платить коммунальный, к сожалению... В этом всем страдает хозяин недвижимости. Какой выход? Вы можете судиться. Естественно, суды это все довольно-таки долго. Это может длиться от года и выше. И пока суды идут, вы обязаны оплачивать коммунальные расходы. Второй вид оккупантов, ну, я бы их назвала разбойниками. Потому что по-другому это никак не назовешь. Это люди, которые отслеживают какое-то время квартиру, либо дом, который пустует. Есть бывали случаи, когда вот мне рассказывали, что квартира была всего несколько недель без присмотра, то есть просто стояла пустой и за две недели поменяли все замки и вошли абсолютно посторонние люди, и заселились. Неприятно, что эти люди пользуются вашими вещами, они пользуются вашей мебелью, техникой, то есть они заходят на все готовенькое и живут и вы ничего сделать не можете. И таких людей довольно-таки много, которые проникают даже в, ну, в такие, я бы сказала, элитные дома, в элитных районах. И управы на них, к сожалению, нет. Но как же нет управы? Неужели нельзя вызвать полицию? Ведь полиция должна приехать и по документам понять, кто есть хозяин и решить все вопросы. Да, люди, конечно, вызывают в первую очередь полицию. Приезжает полиция, разводит руками и говорит. Мы понимаем, что вы хозяин, но мы не можем выселить людей на улицу. Поэтому решайте это в судебном порядке. Единственное, в чем может помочь полиция, это если вам вдруг очень повезет, например, с соседями. Случаи достаточно редкие, но бывает такое. Да? Если ваши соседи внимательны и увидели... Посторонних людей, которые здесь не проживают в этой квартире или в этом доме, увидели, что они намерены проникнуть сегодня в этот день, и вызвали в этот момент полицию, полиция приехала, и в момент проникновения, если полиция их застала, тогда она что-то может решить. Но это, вы понимаете, такая грань, это просто должно повести. Это должны быть очень внимательные соседи, которые должны знать, хорошо хозяина квартиры и понимает, что это действительно посторонние люди, оккупасы, которые хотят незаконно проникнуть в жилье и завладеть им. Если они уже проникли, поставили свои замки, вы ничего сделать не сможете. И третий вид оккупантов – это оккупанты, которые проникают в банковскую недвижимость. То есть специалисты по банковской недвижимости. У всех банков есть такие объекты, которые висят у них на балансе. Они не знают, что с этими объектами делать. И в какой-то момент банк решает, допустим, продать эту недвижимость, а в ней уже живут оккупанты. Да? То есть есть категория оккупантов, которые заселяются именно в банковскую недвижимость, в виде, и понимая, что эта недвижимость на балансе у банка. Возможно, Возможно, это все происходит, но это мое предположение, да, что эти оккупанты платят кому-то из банковских сотрудников, которые сливают им эту информацию, потому что об этом же тоже нужно знать, нужно же понимать, да, что это банковская недвижимость, за которую уже человек не платит, да, идут суды или там по решению суда она уже признана, это является банковской недвижимостью. Мне кажется, что здесь есть какая-то связь между банком и оккупантами, которые заселяются в банковскую недвижимость. Когда банк решает продать эту недвижимость, часто я вижу в объявлениях, когда выставляется на продажу дом, допустим, либо квартира банковская, да, прям так и написано, что вот такая вот цена, цена довольно-таки низкая и очень-очень привлекательная, да. Есть какие-то там картинки, фотографии, реальные, реальные. Они фотографируют именно, если это убитая полностью, то они так и фотографируют, да. Но банк сразу пишет внизу, что без предварительного просмотра, то есть продажа может осуществиться без предварительного просмотра, потому что, потому что мы все понимаем, что там живут оккупанты, то есть ты покупаешь банковскую недвижимость только по фотографиям, а потом дальше ты решаешь вопросы, как выселить тех людей, которые там уже много лет живут, то есть это становится твоей головной болью, то есть ты получил ключи, права на эту недвижимость и дальше занимайся сам с этими оккупантами заселяй их и заселяйся заселяйся и живи либо сдавай либо продавай палка двух концов вроде бы как и дешево и в то же время ты покупаешь кота в мешке но поверьте мне находятся люди которые готовы приобретать такую недвижимость она тоже довольно таки долго не висит в продаже а ее покупают и тут мы теперь подошли к вопросу, как же быть. Как же быть в таких случаях? Есть люди, которые занимаются решением этих вопросов это люди решаловые, я их так называю. Они довольно-таки дорого берут и, наверное, гарантию не дают, потому что тут, как повезет, есть довольно-таки стойкие оккупанты, которые не спугнуть ничем. Так вот, это команда ребят, Deocupos их называют, которые решают вопросы с выселением оккупантов. Их ценник начинается от 5000 евро за недвижимость. Но в зависимости, опять-таки, ценность недвижимости, расположение и так далее. То есть все это оговаривается индивидуально. Естественно, что что-то вы тоже с ними подписываете. Действуют они довольно-таки жестко. Есть очень много случаев, историй, которые рассказывают оккупанты, которые заселялись и жили незаконно, но не все оккупанты боятся. То есть жестко-жестко с ними решают вопросы, но кому-то настолько все равно, что с ними будет, что они продолжают дальше жить. Вот, эта тема очень больная по всей Испании, эта тема очень довольно-таки на поверхности лежащая. Государство никак не защищает хозяев недвижимости, такая ловушка для вас. Неужели действительно нет никаких вариантов защититься? Ну, Как я уже раньше говорила в начале видео, что выход есть из любой ситуации и варианты всегда найдутся. Я бы отметила тоже несколько таких вариантов, но в первую очередь это установка сигнализации, то есть обязательно, то есть вероятности проникнуть в квартиру, в дом, которая под сигнализацией находится довольно-таки низкая. Второе. Договариваться с кем-то, кто проживает в Испании, кто проживает близко от вашей недвижимости, договариваться о том, чтобы создавалась видимость, что в вашей недвижимости кто-то живет. Да? Приходите там, просите людей, которые будут приходить, делать видимость, что квартира не пустая, что ваше жилье не пустое. Ну, здесь тоже все так, знаете, очень-очень шатко. И еще один вид защиты это во время подписания договора, допустим, от аренды, это сейчас я говорю об аренде, агентство вам предоставляет подписать в первую очередь, в первую очередь, договор о страховании жилья от оккупантов. И договор довольно-таки жесткий, очень жесткий. То есть вы подписываете договор со страховой компанией, которая обязуется в случае, если вы перестаете платить, да, у вас по каким-то причинам не получается выплачивать и даже несмотря на наличие у вас несовершеннолетних детей вас выселяют в течение 24 часов страховая компания то есть при заключении договора аренды вам в первую очередь дают подписать договор страховой от оккупантов в том числе мы его тоже подписывали когда его читаешь конечно Мало кто согласится на такое да, Мало кто согласится подписать это Но по-другому никак просто Либо вы на улице остаетесь И не знаете, где найти себе жилье Либо вот так, на такие условия Но по сути, если вы не планируете никого, как говорится, кидать Обманывать, то чего вам боятся? Подписывайтесь и смело заселяйтесь и живите Но многие проживающие с нами, которые так же, как и мы, искали недвижимость не соглашались на это поэтому ну, тут каждый выбирает свой путь давайте еще раз да, защита от оккупантов какие варианты защиты это договор со страховой от оккупантов это пульт охраны и создавание видимости что в вашей недвижимости кто-то живет но при всем при этом что я перечислила все это все равно не дает стопроцентной гарантии что вы не столкнетесь с оккупантами вот такая вот Испания интересная страна. И тем не менее, желающих приобрести свою недвижимость огромное-огромное количество. Поделюсь несколькими историями, которые я лично знаю, что они происходили, да, и как люди пострадали. Была одна продажа в городе Валенсии квартира. Продавалась дистанционно людям из Украины. Все прошло довольно-таки успешно. Сделка прошла с агентством. В дальнейшем агентство, которое заключало с человеком эту сделку, договор купли-продажи, они заключили еще договор о том, что сделают ремонт, проведут ремонтные работы в этой недвижимости. Наверное, прошло где-то около месяца. Здесь довольно-таки быстро выполняются ремонтные работы. Тут так все тяп-ляп делается. Да, это отдельная тема, очень интересная. Вот. Естественно, все ремонтные работы контролировались этим агентством. И в один из дней, совершенно непрекрасных дней, когда пришли строители, не смогли попасть вовнутрь, потому что были поменены замки. И что делает агентство? Агентство, естественно, сообщило сразу хозяину этой квартиры. Хозяин находится далеко, в другой стране. То есть я уже говорила, что это было все дистанционно. И агентство сказало, что мы ничего сделать не можем, к сожалению. Поэтому мы от этой недвижимости отходим в сторону. Дальше вопросы свои решайте сами. То есть вот здесь, конечно, такой неприятный момент. То есть фактически тебя агентство вело-вело-вело. И все было нормально да, до вот этого момента. Потому что, да, действительно, агентство недвижимости ничего не может с этим сделать. И еще один интересный момент. В дорогом элитном поселке много лет стоял дом. Довольно-таки хороший дом, обустроенный. Люди раньше приезжали, жили в нем. Но два года как не приезжали. Это хозяева из России были. Тут хозяева принимают решение обратиться в агентство поручают агентству заняться своим домом для того, чтобы они подготовили его под продажу, сделали какой-то косметический ремонт вот. И по стечению обстоятельств, очень хороших обстоятельств, когда агентства пришли, в этот, пришли смотреть дом, они встретились возле входа в дом, прямо возле ворот, они встретились с семьей, это была семья оккупантов. Был очень интересный день, это был очень интересный момент, когда агентство недвижимости пыталось объяснить, кто они оккупантам, а оккупанты до конца не верили, что это доверенные лица хозяина. И э, на каком-то этапе они предложили даже, ну давайте дом большой, давайте жить вместе. Разделим этажи, вы будете жить на одном этаже, мы будем жить на втором. И они не могли поверить, что это представители хозяина, потому что вот их фраза была, была такая ключевая. Они говорят, мы знаем, что этот дом пустует уже два года. Можете себе представить. То есть два года они наблюдали, сделали вывод, что все, сейчас подходящее время заселиться. И тут бах, ребятам просто не повезло. Ну, в итоге, конечно, они их прогнали, выгнали и... Ну, Вот такой вот был день для хозяина этого дома. Я думаю, это был довольно-таки счастливый, удачный день. А для этих ребят, которые выслеживали два года и решились наконец-то заселиться в него, это было довольно-таки печально. Будьте внимательны и желающим приобрести недвижимость в Испании. Я желаю не попасть на оккупантов. Ребята, всем спасибо за внимание. До скорой встреч. Скоро увидимся. Обязательно пишите свои вопросики. Всем пока-пока.